Здорово! Я сразу прошу прощения, что пропал на неделю, и в качестве извинений хочу провести розыгрыш на вот это прекрасное АВБ. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно перейти по ссылке из описания, подписаться на группу ВК и сделать репост. Ну и, конечно же, подписаться на канал. Все подробности будут в группе. Что ж, ну а мы переходим к способам повышения FPS. Собственно, для реализации наших способов нам нужно зайти сначала в Steam, нажать правой кнопкой мыши по CS свойства, и сразу же мы первым делом выбираем вот отсюда вот галочку «Игровой кинотеатр в режиме виртуальной реальности». Если вы вдруг тот самый человек, который им пользуется, конечно же, вы здесь и оставляете, но... Чел ты! Далее мы идем в локальный файл и нажимаем «Обзор». Здесь мы переходим в папочку CS:GO или ставим ниже, где нам нужно найти файлик «Радиал Квик Инвентарь» и «Радиал Радио». Мы открываем оба файла и удаляем все из них. Нажимаем «Сохранить». Также делаем со вторым файлом и также удаляем все из него. Сохраняем. За это вам не дадут никакого бана, никакой блокировки. Мы убираем радио как инвентаре отвечает за круг, в котором вы можете выбирать оружие, а радио радио за голосовые команды, которые вы также можете посылать с помощью этого круга. Но я не думаю, что этим кто-то пользуется, однако это прибавит нам FPS. Как, как же мне объяснить меня. Далее мы поднимаемся выше и находим здесь папочку Streams, и отсюда можно удалить все. Это те стримы, которые предлагает нам сама игра, но кому зачем они нужны, если не просто жрут ресурсы нашего компа, мы даже не знаем, что они существуют. Далее мы заходим в папочку Scripts и слушай меня очень внимательно. Здесь мы можем удалить все папочки, возможно их у вас будет больше, главное ставить AI, ITEMS и VSCRIPTS. Их нужно оставить, а вот эту вот можно удалить, возможно у вас их здесь будет больше. Также здесь мы ищем файл инвентаря структура, вот она, и все остальные мы можем спокойно удалять. Самое главное, чтобы остался именно инвентарь структура. Вот так вот у нас должна выглядеть папочка после того, как мы удалили все ненужное. Далее мы возвращаемся обратно, идем в ресурсы, UI, и здесь мы видим вот этот вот файлик диагональный. Нам его нужно открыть с помощью приложения блокнот. И отсюда мы просто берем и все удаляем. Если вдруг после всех вот этих способов у вас не запустится игра или что-то будет не хватать, что-то будет лагать и вы в целом захотите вернуть все назад, достаточно будет зайти обратно в локальные файлы и нажать проверить целостность игровых файлов. Игра найдет те файлы, которые были повреждены и подгрузит их обратно. Что ж, ну в принципе на этом все, вот такой короткий видос получился, не забываем принимать участие в розыгрыше, пока, удачи!